Банки в наших очках тебя не узнать. Сборная Татарской лиги. Я светит. I want to I want to Стоять, ну сейчас, соскучились по мне, а? Кстати, где ваш этот толстенький баратенький? Вон стоит! Так, Артур, хватит, а? Эмиль, а ты что такой нарядный у нас в костюмчике? А я на похороны иду. А что такой веселый? Да, человек был так себе, на самом деле. Кстати, ребят, поздравьте. У меня девушка беременна. Так, подожди, ты с ней расстался. Ну вот поэтому и поздравьте. Всем привет, друзья! Лига КВНК во сборной Татарской лиги. Выступаем! Рафаэль, ты что, истории снимаешь? Нет. Общество знания. Это школьный гимма. Я просто в юниор школьникам помогаю. Ребят. — Кстати, вы видели? В жире сидит винич, Я не видел. — а кто Прикошер. — Кстати, венечка, в детстве именно вы были моей первой сексуальной фантазией. Когда родители уходили, я включал инструкцию по применению. — О, вы что, это ваши красная бандана! А — успокойся! — Там еще мужик бобычу переодевался. Между прочим, сегодня еще и в жюрисе Максим Федоров, директор конкурптика. Ну здравствуй, родненький! Дошли <смех> мои письма! Я же тебе здесь встретил и игру жду! Хотя, а подожди, Артур, тут оказывается этот замена, он не пришел сегодня. А что ну, он мог нет, что ли? Школьный ему. Я просто в юниор-лигах двум командам помогаю. Ау! Да, кстати, Илья, захотел давно у тебя спросить, а ты что такой маленький, а? Просто в камере холодно. Это взрослый юмор. Ну я и в рабочей лиге помогаю. Ну что ж, ребята, встречайте взрослый юмор сборная сборной татарской Обращаясь к девушкам, раздевающим меня взглядом, придется немножечко попотеть, я все еще в Итак, представьте, один из участников группы «Иванушки Интернешнл» оказался мусульманином. Снегири, <реклама> придумали Кирилл и Мефоди, но никто не знает, кто придумал татарский. Итак, давайте на это посмотрим! Вот я украл их алфавит, вот он! Давай возьмем их буквы и добавим свои, и получится татарский! Я только что из Европы, у них там свой латинский алфавит! И что? Я украл для нас букву! Какую? Х. Ты что, дурак, что ли? Хэ уже есть? Нет! Хэ-хэ-дегендаге хэ. хэ дегендаге хэ в Башкире пригодится. Такси на науку. Многие говорят, что российское кино это полная ерунда, но вы еще татарское не видели. Итак, давайте посмотрим первый в мире татарский фильм ужасов. Телекомпания «Вид из окна не очень». представляет фильм «Дом с татарскими явлениями» в формате «Ай, Макс», «Ай, братан», «Ай, да молодец!» Место действия «Аллахом забытое место» «Черемшан». Наконец-то я нашел это место. Мне надо быстрее. <свят> «О боже, я опустился на самое дно! Ниже меня только творчество Фердуса Тимаева!» «Почему здесь так мерзко пахнет? Как будто пять минут назад здесь репетировал Фердус Тимаев!» «Так хватит издеваться над моим творчеством!» «Фердус, ты здесь?» «Да!» «О боже, что она с тобой делала?» «Она заставила слушать адские звуки!» «Ты же говорил, что никогда не переслушаешь свои песни, Фердус!» Я говорю, хватит издеваться! О боже, кто она? Это самая сумасшедшая фанатка. А я вам тут покушать принесла? Это что? Роллы из «Радуга вкуса»? Она точно хочет убить меня! Но как вы меня нашли? В группе фанатов Твердуса Тимаевой был только один подписчик. Что ты хочешь с ним сделать? Я хочу, чтобы он исполнял песни только для меня. Я повторяю, в группе фанатов Виртуз Тима его только один подписчик. Спасай меня. Все, пошли отсюда быстрее. Эй, да, садулаш. О, боже, что это? Путэминэм, тлягэмэ. Синга, дам на основан на биографии Фердоса Тимаева. Конец. Ну и в конце нашего выступления хотелось бы сказать, что в последним своим номером мы никого не хотели обидеть, кроме Фердуса Тимаева. Сборная Татарской Лиги, ахмед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 Обучение по направлениям. Зок. Данс-ролл. Три и хоп Хай-хилс. Джаст фан Школа танцев Diamond. Приходи. Танцуй.